Привет, меня зовут Андрей Чирова и мой YouTube-канал о строительстве. Мне важно показывать то, что пригодится вам при строительстве дома, бани или бассейна. Также я говорю о том, какие строительные материалы необходимо использовать и как они производятся. При этом я говорю не только свое мнение, но и мнение экспертов. Все это я разбавляю шутками, экспериментами и краш-тестами. На моем канале есть авторские проекты и примеры строительства дома своими руками. Уверен, что вам есть что посмотреть и обсудить. Ведь мы стройки, знаем все.